Все, что мы знаем об этом мире, рано или поздно заканчивается. Радости, страдания, любовь, долгая дорога, интересное путешествие, человеческая жизнь этот видеоролик и огромная Вселенная. Хотя стоп, насчет последнего мы, похоже, ошибаемся. Или нет? Астрономия ответила на множество вопросов, интересующих человечество. Благодаря этой науке мы узнали, что Земля круглая, а Солнце — огромный горячий шар, и подобных звезд в макрокосмосе — миллиарды. Но вот выяснить, есть ли границы у Вселенной, ученые пока не в силах. А Отовсюду слышатся только размышления на тему, но даже они ошеломляют неподготовленные умы. Для начала задумайтесь, что такое бесконечность. В случае с Вселенной это значит, что ни размеры, ни масса, ни время ее существования не могут быть выражены никакими, даже невероятно большими числами. В традиционной космологии существует два важных «если». Если макрокосмос конечен, то он не может находиться в стабильном состоянии. Вселенная будет либо сжиматься, либо расширяться, что мы наблюдаем сейчас. Второе, если состоит в том, что при бесконечности пространства все эти действия просто теряют смысл. И как теперь с этим жить? Вероятно, благодаря указанным космологическим постулатам мнения ученых серьезно разделились. Озвучим наиболее популярные из них. Я уверен. Выражение ⁇ темная материя ⁇ знакомо каждому из вас. Однако мало кто на самом деле понимает, что именно скрывается под этим названием. И это я сейчас не только о простых смертных. Сами ученые понятия не имеют, что такое темная материя. На сегодняшний день в США и Европе тратятся миллионы долларов на установки, которые вроде как должны помочь нам выяснить природу этой загадочной субстанции. Но вот что действительно странно. Если мы не знаем, что такое темная материя, то откуда мы знаем, как ее искать? Итак, темная материя. Что же это за зверь такой? Прежде чем говорить об этой таинственной штуке, надо хотя бы понять, откуда мы вообще узнали, что она существует. Приведу очень простой пример. Вот есть у нас спутник. Он вращается по орбите вокруг Земли. Если мы возьмем и значительно увеличим его скорость, гравитация Земли больше не сможет удерживать его на орбите, и эта глыба улетит в открытый космос. Если говорить о цифрах, максимальная скорость вращения вокруг составляет 11 км в секунду. Если бы наша планета была в 100 раз тяжелее, то, соответственно, и максимальная скорость была бы в 10 раз больше. То есть, чем тяжелее объект, тем быстрее вокруг него могут вращаться другие тела. Именно так астрономы измеряют массы далеких галактик и их скоплений. Чем, собственно, и занимался в 1933 году ни о чем не подозревающий американский астроном австрийского происхождения Фриц Цвике. Исследуя скорости единичных галактик в скоплениях, он обнаружил, что они в среднем движутся примерно в 100 раз быстрее, чем ожидалось. Складывалось впечатление, будто кроме той массы, которую мы видим, есть еще дополнительная, скрытая масса, которая составляет галактики двигаться гораздо быстрее, чем они должны были. Именно тогда Цвики впервые и ввел термин «темная материя» для обозначения этой непонятной массы. В 30-х годах наука о космосе только расправляла свои крылья, поэтому на необъяснимые явления никто не обратил должного внимания. Мало ли что там может быть. Позже, в 1970 году, два астронома Вера Рубин и Кент Форд более детально исследовали скорости вращения звезд в галактике Андромеда. Их результат навсегда изменил картину современной астрофизики. Оказалось, что звезды в галактике вращаются слишком быстро, чтобы их вращение можно было объяснить. То есть в галактике Андромеда, помимо звезд, была еще какая-то масса, которую мы по какой-то мистической причине увидеть не могли. И судя по скорости вращения звезд, эта масса должна быть в несколько раз больше, чем масса всех звезд Андромеды вместе взятых. Позже оказалось, что примерно такая же картина обстоит и с другими галактиками, их массы гораздо больше, чем массы звезд, из которых они состоят. Уже тогда стало понятно, что здесь что-то не так. В течение последующих десятков лет ученые пытались выяснить, что же все-таки из себя представляет эта загадочная темная материя, которую мы не видим, но при этом чувствуем ее гравитацию. Были отсеяны множество различных кандидатов на эту роль. Как один из вариантов, это мог быть какой-то загадочный газ или пыль, который наполняет все межзвездное пространство. Но дело в том, что эти вещества так или иначе обладают излучением. Как ни крути, если бы в галактиках было настолько много газа и пыли, мы бы смогли это увидеть, как на этой фотографии, показывающей излучение пыли. Да и потом, газ и пыль кучкаются в основном где-нибудь в центре галактик, А как показывали наблюдения, эта загадочная темная материя простиралась на много тысяч световых лет за ее пределы, образуя некое подобие Галло. Также был вариант, что это просто очень холодные трупы умерших звезд, которые настолько маленькие и слабые, что мы их просто не видим. Белые карлики, нейтронные звезды или может даже черные дыры. Но и эта гипотеза была опровергнута наблюдениями. Ведь если бы эти объекты существовали в таком огромном количестве, во много раз больше, чем самих звезд, то мы бы замечали их в явлениях, называющихся микролинзированием. Это когда какой-нибудь космический объект перекрывает собой свет от звезды. Но за все время наблюдений таких событий оказалось слишком мало. И эта гипотеза тоже была откинута, оставив вопрос открытым. Единственный возможный вариант, который оставался, это предположить, что эта материя состоит из более экзотических частиц, нежели наши привычные протоны и нейтроны. Проблема в том, что так как мы фактически никак не видим эти частицы, значит они не должны уметь взаимодействовать со светом. Они не должны ни поглощать, ни излучать его. Из известных нам частиц таким возможным кандидатом оказались нейтрино. Действительно, эти сверхлегкие частицы повсюду. Буквально в эту самую секунду сквозь вас пролетают миллиарды нейтрино, когда-то рожденные в недрах Солнца. И вы даже не подозреваете об их существовании. Эти частицы практически ни с чем не взаимодействуют, не излучают и не поглощают свет. Казалось бы, все идеально подходит. Быть может, та скрытая темная материя это просто огромное количество нейтрино, которых мы не видим. Но и тут не все так просто. Хоть точная масса нейтрина нам неизвестна, мы точно знаем, что она не больше, чем одна десятимиллионная от массы электрона. А это примерно в сто раз меньше той необходимой массы, которая нам нужна, чтобы объяснить такое огромное количество темной материи. Итак, что же получается? Это загадочное вещество, точно необычный газ из частиц типа протонов и нейтронов. И на нейтрина это тоже не похоже. Что же это такое, черная дыра или побери? В рамках известной нам стандартной модели никаких других подходящих частиц не оказалось. Единственная возможность — это искать ответы, выходя за ее рамки. Есть два основных типа экзотических кандидатов. Мы не знаем, существуют ли в природе такие частицы, но оба эти типа в случае, если они существуют, могут вполне объяснить мистику темной материи. Первый тип — это так называемый WIMP, с английского ⁇ слабо взаимодействующие массивные частицы ⁇ Некий класс частиц, которые возникают в так называемой теории суперсимметрии. В теории они в десятки раз тяжелее протонов и нейтронов и взаимодействуют только посредством так называемого слабого взаимодействия, о котором я уже как-то рассказывал в своих выпусках. Для их обнаружения ученые используют огромные резервуары с жидким ксеноном. Если WIMP-частицы существуют в виде огромного облака по всей нашей галактике, то за долгие месяцы наблюдения хотя бы несколько из них должны взаимодействовать с ядрами ксенона в лаборатории и излучить свет, который можно будет увидеть. Однако пока никаких прямых результатов нет, что очень сильно сужает поиск возможных параметров, например, масс этих частиц. Другой тип частиц — это аксионы, тоже гипотетические частицы, которые предсказаны теорией ядерных взаимодействий. Эти частицы, в отличие от предыдущих, крайне легкие — миллиардные доли от массы электрона. Но теоретически их может быть очень-очень много. Одна из свойств этих аксионов в том, что в очень сильных магнитных полях они могут трансформироваться в фотоны, частицы света и обратно. Именно такой эффект помогает ученым искать эти частицы. Если взять небольшую камеру с огромным магнитным полем внутри и светить туда фотонами, то если очень долго ждать, какие-то из фотонов могут превратиться в аксионы, что мы обязательно заметим. Опять же, пока прямых результатов эти многомиллионные эксперименты не дали. Но как это обычно бывает в науке, отсутствие результата — это тоже результат. За последние 40 лет мы поняли, что никаким межзвездным газом и пылью, никакими из известных нам частиц мы не можем объяснить наличие этой загадочной массы во Вселенной. Несмотря на это, наблюдения и эксперименты помогли нам за последние несколько лет закрыть возможность существования огромных классов различных вимпов и аксионоподобных частиц, значительно сузив круг поисков. Если и будущие эксперименты не дадут никаких результатов, то физика в очередной раз в своей истории встанет перед колоссальной проблемой. Потому что окажется, что при всей сложности и многообразии физических частиц, мы все еще не знаем, из чего состоят 85% материи нашей Вселенной.